Я вам расскажу как же писать жирным шрифтом в ютубе в комментариях вот и еще курсиво так для этого мы должны естественно зайти в роли на ролик не знаю как правильно вот потом оставить комментарий звездочка текст и звездочка вот это жирный шрифт а, лично вот как видим жирный шрифтик а, чтобы писать курсивом мы должны поставить нижнее подчеркивание и написать наш текст или закрыть нижнее подчеркивание а, так оставляем комментарии все как видим Курсивом написала, но чтобы жирным и курсивом, мы должны... Звездочку и нижнее подчеркивание. Ну, так, подпишись. Так, звездочка и нижнее подчеркивание. Нажимаем оставить комментарии. Вот, как видим, у нас и жирным, и курсивом. Ну вот, надеюсь, я вам помог. На этом все. С вами был Альфард. Всем удачи и всем пока.